В этом уроке я хочу все-таки вернуться и рассмотреть вариант, что если у вас не получается скальпинг. Я хочу осмотреть причины, почему это может быть и что с этим делать. Самое главное преимущество скальпинга и хорош он тем, что у вас действительно здесь небольшой депозит, и вы здесь не рискуете какими-то большими деньгами. Если для опционных каких-то стратегий, каких-то дельта-нейтральных опционных хиджирований позиций, к примеру, вам необходимо иметь хотя бы 300, 400, там, 500 тысяч на текущий момент даже может быть и больше чтобы эта стратегия работала вы рискуете там большими деньгами Ну для всех это относительно но все таки это большие деньги если вы занимаетесь инвестициями если вы вкладываете деньги в какие то компании то вы тоже можете там рисковать большими деньгами скальпинг нужно начинать и учиться работать заниматься данной стратегией исследовать различные методики с небольшим депозитом и соответственно если у вас ну не получилось, вы слили полностью свой депозит, это не будет для вас катастрофой всей жизни, это не будет потерей денег, которые вы зарабатывали в течение 10-20 лет. А такие примеры тоже случаются. 20-30 лет работы людей, и они буквально за несколько месяцев сливают все свои деньги, которые заработали в течение своей жизни. Таких примеров я досмотрелся достаточно много, пока занимался трейдингом. Это действительно страшно, и я не пожелаю никому, чтобы это с ними случилось. У меня тоже были взлеты и падения, и были потери десятки тысяч долларов, по глупости, по ошибке, в основном по незнанию рынка и по необходимому контролю рисков. Если вы неграмотно управляете вашим капиталом, это действительно может привести к катастрофе. Но вот по скальпингу, если у вас не получилось, ничего криминального не происходит. Почему может не получаться? Но основные причины я могу выделить следующие. У вас просто нет стратегии, и вы что-то ищете, но не получается ничего найти, ничего подходящего для вас. Стратегии в этом курсе были рассмотрены. Поэтому этот вопрос должен отпасть, если вы все подробно изучили. Набор стратегий, который предложен, какая-то из них обязательно должна подойти под ваш ну, индивидуальный стиль торговли. Бывает другой вариант. Есть стратегия, но прибыли все равно нет. Вот здесь включаются другие факторы. Это эмоции, это непостоянство использования сигналов. То есть то хочу входить, то не хочу входить. Это всегда будет приводить к неправильным решениям. У вас недостаточно времени. Если вы можете только на вечерке торговать, то, скорее всего, эти стратегии будут там плохо работать. Отсутствие, если у вас вы человек эмоциональный, легко заводитесь, необходим вас криш-менеджер, который вас будет э, по рукам бить и останавливать торговлю. Если не используете, опять может не получаться. Когда нет времени, то ну, тут ничего не поделаешь, придется переходить к более долгосрочным стратегиям, если у вас, например, бизнес, который отнимает практически все ваше время. Еще вариант это автоматизация трейдинга. Но ну, я уже говорил, что автоматизация, она идеальна, когда вы понимаете рынок, когда вы попробовали торговать вручную. То есть сразу вот с нуля прийти и начать использовать автоматизированные системы, результат может быть гораздо хуже. Необходима все равно какая-то предварительная подготовка, хотя бы изучение видеоинструкций. Часто бывает, что люди приходят на рынок, не изучают ничего, не видят инструкции, так бегло все просмотрит, что-то запустили, что-то у них работает, а прибыли нет. Так не должно быть. Вы должны понимать, что вы запустили, для чего и на каких инструментах это будет работать. Для какого рынка робот предназначен. Вот эта информация у вас должна быть в голове, иначе это торговля вслепую. И это неправильно. Если у вас все же со скальпингом не складывается, то вы можете перейти к тем видам трейдинга, которые подходят абсолютно для всех. Это инвестиции, получение пассивного дохода. У меня есть курс, который называется Пассивный доход. И там рассматривается индексное инвестирование. Вот это подходит абсолютно для всех. Это несложно. Это требует ну, всего лишь несколько минут в месяц уделять этому виду трейдинга. И у вас могут быть доходы, которые сравнимы с доходностью рынка и даже больше. Как это все наладить, как это все сделать, ну это уже огромный курс, в котором все это подробно рассмотрено. То есть вы один раз этот курс изучаете и владеете методикой, которая позволяет вам не быстро, уже никак в скальбинге, не, не, конечно, не зарабатывать по 1000% годовых, но эффект сложного процента, который вы можете там использовать, делает фантастические результаты. Вы можете начать смотреть данный курс бесплатно на канале YouTube. Вот такие перспективы, которые могут вас ожидать в худшем варианте. Спасибо за внимание.